Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Ну вот, наконец-то я перебралась немного на улицу, у нас уже тепло. вернулась лето на два дня. Вот хочу пересадить бугенвиллию. Сегодня, вообще видео будет по пересадке бугенвиллии. У меня здесь два сорта в одном горшке. Я хочу все-таки их разделить в разные горшочки. И, конечно же, при вас составлю грунт. И вот моя бугинвилья зацвела. Красотка. Boys Rose. Здесь у меня два сорта. Тоже вот Boys Rose и Мистер Bad Compact. Он тоже у меня набирает цвет. Вот. То есть у него везде, везде. Вот на веточках я просто вижу появляются цветные присветники будут появляться. То есть красота будет неописуема. теперь она будет мне цвести все лето. То есть она вот у меня зацвела, и после цветения она как бы в короткий срок опять начинает цвести повторно. Это я уже ее знаю. Ну, грунт я ей буду мешать. Ну, это такая просто лесная земля. Просто я ее потом марганцовкой просто пролью. Пропаривать ничего не буду. Я ее буду смешаю немного с песком и с перегноем. Ну вот я добавила немного перегноем и сюда речного песка добавлю. Но грунт такой должен быть не тяжелый, то есть так немного песочка, сильно песка тоже много не надо. Ну вот такой вот получился грунт у меня. Вот такой достаточно будет рыхлый. Они у меня цветут вообще уже давно, с декабря, то есть не дождаться. Ну они ничего страшного, ой, не будет. О. Так, один, смотрите, одни корни, все уплелось. Так, теперь мне нужно разобраться, кто есть кто здесь. Так, у меня здесь белая махровая и розовая. Все поперезапуталось, конечно, ветки длинные, может даже я ее обрежу, потому что что-то вообще она вся такая уже. Так, это вот, не пойму, ага, это белая. Ну я вот так вот просто вот, разделила, просто ветки тут поперезапутались, конечно, вообще. Наверное, с ней жестко обойдусь. Никак по-другому не получится. Она просто все попереплелось. Вот, все. Это розовая осталась. Там, по-моему, даже два черенка. Ну, корешочки хорошие все. Просто я это даже вот так вот все оставлю. Видите, здесь грунта-то нет. Она поэтому у меня вся лысая. Из-за того, что уже у нее вообще корни разрослись, одни корни, питаться нечем. Ну, вот такие горшочки я им приготовила. На дно обязательно керамики И буду засыпать грунт. И добавлю осмокот удобрения. Вот ей только только этот горшочек ну в смысле что хорошо сейчас я здесь подсыплю грунта немножко и как раз хорошо все получится и она тем более она сейчас обновится и зазеленеет и чтобы генвилья цвела ей конечно нужен горшочек стесненный то есть этот как раз вот он и хватит ей для того, чтобы корешочками она молодыми взялась, да, за земельку. Вот так. Ну, вообще, конечно. Вообще, наверное, я ей все-таки ее подстригу. Я ее подстригу, потому что вот так вот ее, наверное, я обрежу. она сейчас пойдет в рост и выпустит свежие прицветники сейчас весна ну вот так вот я ее оставлю потому что сильно длинные уже ветки эти ни к чему и вторую теперь дабл пинг тоже на одной керамзита положу земельки но ну, здесь придется корни убирать наверное немножко потому что не влезет в горшок такая корневая система она кстати очень хорошо реагирует на это То есть, не бойтесь очень живучая лиана, ничего не будет я вообще не знаю даже что можно сделать или чтобы она как бы, отреагировала плохо. Ой, все зацепилось. Вот эти вот корешочки ей, ну, вот эти вот, ой, вообще нарастают. Вот посмотрите, что творится. Видите, что? Ну, вот так вот я ей, наверное, это все вставлю. Ну, как раз она, хорошо ей будет в этом горшочке. Нет, у меня не влазит. Она у меня не влазит. Этот горшочек. Ну-ка. примерим ее сюда. Может быть, даже ей здесь лучше будет. Потому что я не хочу ей совсем убирать корни. Наверное, ей пересыплю сюда. Просто она у меня такая большенькая, так что ей горшочек сюда нужен. И здесь, конечно, для этого объема осмокота надо побольше положить. У кого нет осмокота, в принципе, можно и без осмокота. Раз он у меня уже есть, я поэтому добавляю. Ну да. Здесь ей хорошо будет. Корней много, они сейчас быстренько там. Разрастутся по горшочку. Ну вот немножко еще перегнойчика сверху. Все-таки это хорошее очень удобрение. Ну ей, конечно, не хватает решеточки, то есть завтра куплю решеточку, поставлю и ее по решеточке закреплю. Ну вот пересадила я, как и хотела, эти два сорта рассадила. Ну, этот, конечно, я подстригла, но он в скором времени он прям распушится и будет хорошо и зацветет. Ну, генвиле я выращиваю уже лет 5, наверное. Мне очень нравится это растение. Оно очень красивое, эффектно смотрится и цветет очень долго. Даже у кого нет, я прям советую завести. Потому что это красавица, тропиканка, очень красивая. Ну вот я так ими увлеклась, что своей коллекции у меня уже имеется 21 сорт в Бугенвиле. Когда они все зацветут, я их поставлю в ряд и обязательно сниму видео. И у меня еще ожидается пополнение коллекции, конечно же. Это я вам все буду рассказывать. Многие боятся заводить себе такое растение. Что думает, наверное, что ну, сложно в уходе. Нет, уход за ней очень простой. Ей главное солнечная сторона, то есть южное окно. Ну, восточно южное. И главное поливать вовремя. <сёк> то есть не пересушивать и не переливать. И все. <сёк> и она нас будет радовать вот такими прекрасными предцветниками цветными. А у нее вообще же очень много всяких. Посмотрите, вот какая красота. Мне вот этот тоже сорт нравится очень. Это Бойс rose Вот он зацветает оранжевым, а потом вот переходит в вот такой вот розовый. То есть он вообще красиво. Красиво смотрится. И каждый сорт красив, конечно, по-своему. Конечно, изобилие красок вообще, Буген Ну, нравится очень. Увидимся в следующем видео.